Здравствуйте, сахарку, сколько вам? Капитаны, здорово! Здорово, коль не шутишь, Че тебе? Даже на вот сказала, сахар купить, завтра гостей ждем. А ты что такой невеселый? веселый? по попивку? Да какое пивко? А что? Из-за товарка у меня, он видишь? Пять килограмм за весь день. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. А у тебя маркер есть? Че? Фломастер. Есть. Ну-ка, давай сюда. Так. Ты что, подарил, что ли? Я что ли? Ты что, у меня же торговля не идет. Что ты написал? Да подождите, ну, сейчас все будет нормально. Посмотрим. О, гостика. Сахарку сколько вам? Мне кило надо. Хорошо. Не Ну, мать, я тебя за язык не тянул. А что такого? Читать-то умеешь? Два кило. Это что ж такое? Неужто война опять? Засуха, наводнение. А, да ой, трошник ты весь сник. Сказали больше двух килограмм не давать. Оттуда приказ пришел, им там виднее. А, а, боже ты мой, а, мне 10 надо. Десять надо. Ты что? Десять кило по другой цене. Это мы понимаем Понимаю. Мы привыкшие Молодец Все, бабуля Пожалуйста, О, заходите а. Донесешь? Да донесу Ой, да неси! Повезло тебе, бабуля Ой, повезло Только ты не говори никому mm. Никому Давай Ну, Серега Продай почастую. А ты думал, ты гений.